Признаюсь честно, я пользовался огромным числом программ, прежде чем дошел до использования этой да, не писать. про которую сегодня расскажу. Ну, во-первых, как вы видите, вы можете даже видео с экрана вот так записывать, если какой-то красивый мужчина пришел к вам в гости. Ну, а если никто к вам в гости не приходит, вы можете записывать какую-то игру. Итак, знакомьтесь, это OBS, программа для стриминга, то есть вы можете вести прямые эфиры на YouTube или на Twitch с помощью этой программы и, собственно, записывать свой экран. Почему я рад бесплатно вам ее порекомендовать? Потому что эта программа не стоит ничего, то есть она абсолютно бесплатная, в отличие от бандикамов, репса и камтазии, которые приходится или использовать пиратские и незаконно, или, соответственно, использовать не пиратские и законно, но платить за это хорошие денежки. У меня был как лицензионный бандикам, я понимаю, о чем говорю. Эта программа позволяет в настройках выбрать куда вы будете транслировать, то есть, например, YouTube или Twitch, или если вам не нужна трансляция, вы можете прямо записывать. Вот здесь есть тоже место, куда вы можете записывать, выбираете самостоятельно. Что хорошо? Можно записывать с любого из ваших мониторов. С этим справляется не каждая программа. Если у вас несколько мониторов, это актуально. Ну и все, все, все стандартно. Вы выбираете, какие динамики, какой микрофон использовать. Ну, в моем случае я использую подключенные Blue нестандартные а микрофоны, соответственно колонки моего ноутбука можно настроить горячие клавиши у меня стоят только на начать запись и на остановить запись и собственно то есть ну все что вам нужно основные вещи вот здесь настраиваются как вы видите экран пишет без проблем что хорошо можно параллельно добавлять разные источники э, захвата видео например в данном случае у нас рабочий стол но у нас есть еще вебка и вот легким движением руки появляется вебка все а если нам нужен текст, спросите вы, или слайд-шоу, или игру какую-то добавить. Давайте текст. Единственное, что выберем цвет текста. Немножко это займет 5 секунд времени. И сделаем, чтобы он, допустим, прокручивался, чтобы было интереснее. И вот, собственно, наш текст. Может быть не очень хорошо, не очень удобно видно, потому что мы стримим саму программу. Но вот текст у нас появился, как вверху полезло. Естественно, нажав изменение сцены, мы можем вот таким образом... Наш страшный текст рябит перед глазами, но тем не менее перенести вот сюда. И можем включить вебку. Кстати, при желании, вебка немножко дольше грузится, чем текст, мы эту вебку можем уменьшить. Боже мой, страшным размером расширить и переставить в любой угол. Действительно, ребят, вот просто искренне рекомендую OBS... Очень удобно, сами видите, все моментально настраивается, большое число сцен можно делать. Ну и есть еще такая приятная фишка, да, что если, например, сейчас у нас текст стоит как сцена, источник более высокий, более приоритетный, чем вебка, то, соответственно, текст будет выше всего. А если мы вебку, например, поставим выше текста, то сейчас, видите, вебка выше текста. Вот. Ну и вот это вот большое число уходящих вдаль буквы К, связан с тем, что я просто интерфейс программы показываю, снимая на саму программу, чтобы вы могли заметить, насколько все это удобно. Давайте выйдем из программы, снимем, например, наш сайт, замечательный сервис, ссылка на который есть в описании, где вы можете выбрать себе партнерку по душе, заработать больше денег или узнать, чем мы ä, пользуемся. Ну или посмотрим там на мою страничку ВКонтакте. Вот примерно так записывает ОБС. Просто много вопросов про то, чем снимать экран. Ребят, пользовался... Реально, тремя программами другими, да, Camtese, Bandicam и Fraps, но OBS пишет лучше всего. При этом размер файлов не огромный, что тоже важно, потому что Fraps пишет классно, но размер файлов дикий. Искренне рекомендую, плюс еще и для стримов можно это использовать. Так что программа мировая. Программу можете найти самостоятельно, называется она OBS, в принципе,